Всем привет! Вы на канале, как заработать в интернете. Сегодня у меня на обзоре 4 крана, один кран новый, в котором можно зарабатывать криптовалюту. TRX, собирая каждую минуту. И выплаты здесь инстантом на крипто-кошелек FaucetPay. И 3 крана, на которые я уже снимал видеообзоры. Это Kline Pro, TRX King, это мой самый любимый кран. И... Кран Файера. Мы сейчас здесь закажем выплаты, проверим их на платежеспособность. И чтобы вот в этом кране зарабатывать, здесь выплата моментальная и каждую минуту сборы не ограничены. И тут вот, вот, пишутся нам награды, шансы. 90% процентов это выпадает вот 737 тысяч до 1 миллиона сатош за один сбор. 8% это 1 253 тысячи и 2% почти 1,5 миллиона. TRX может выпасть. Все что вам нужно сделать это прописать свой адрес кошелька трона и разгадать капчу. Нажимаем на человечка, робот. Выбираем здесь вот грузовики. Нажимаем готово. И антибота нам нужно разгадать. Вот 3x, ищем здесь 3x, 0 и 2 икса, 0, 2x, x0, x0 и 30 И вот подождать 10 секундочек. и вот смотрите здесь вот выплаты в прямом эфире, онлайн так сказать, вот люди здесь зарабатывают. И в самом низу будет ваша партнерская ссылка, вы будете зарабатывать 10% от сбора вашими партнерами. Нажимаем вот Get Reward. Итак, Good Job. Вот видите, 961 тысяча сатош упала мне на Faucet Pay. Перехожу на Faucet Pay, Обновляем вот страничку. Очень жирный клан. Кран каждую минуту платит. Вот она выплата. Первая и вот вторая выплата. Перехожу на следующий экран. Здесь вот Claim Pro. Здесь Shortlink, HPTS, Faucit и Auto Faucet. На балансе вот у меня 2 миллиона 330 Satosh. Здесь, точнее, Coin. Здесь один Coin. Это равно 1 Satosh. И вот у меня автоматически прописалось, получается, 2 миллиона 330 Satosh. Нажимаю Vizдра good job так перехожу на TRX King на балансе у меня здесь огромнейшая сумма 11 миллионов и здесь одна монета 1 и один сатош если вот на этом клавим про одна монета это один сатош то на TRX King одна монета это один и один сатошиков здесь намного больше чем Предыдущем кране. Итак, Good Job и кран Fiora также закажу выплату. Здесь у меня 26 миллионов. И здесь получается у нас троны одна монета 0.85 Сатоши. И нажимаем изымать. так все выплаты. Получены. Переходим на криптокошелек Fout и обновляем страничку. Итак, смотрим. Claim Pro. Вот выплата 0.023 TRX. Довольно таки э, жирно. TRX Skin 0.12 и Fayora 0.22 Trx. Все эти краны накопительные. Ссылки я на данные экране оставлю в описании. Кому они интересны, переходите, регистрируйтесь и зарабатывайте. Также я оставлю ссылку на вот этот вот замечательный экран, в котором можно зарабатывать каждую минуту. Вот я обновил страничку и можно опять зарабатывать здесь. Опять нажать на капчу. Будет всплывающее окно. Еще раз нажимаем. Разгадываем опять же капчу, лодочки. так еще нам автобусы выпали. И здесь опять же что-то антибота. Получается x0x. x0x. Потом 02x. 3... 3x и 30 ждем 10 секундочек сейчас еще раз выведем и будем заканчивать с видео обзором get reward вот сатошики обновляем страничку сатошики приходят инстантом вот она выплата на этом друзья у меня все Всем желаю хороших заработков, хорошего настроения и всем пока.